Вышло новое браузерное событие Звездная экспедиция Паймон. Надевая наушники, включаем музыку и айда выполнять. А на этом все. Не забудь поделиться, чтобы получить код на 40 премагемов и активируй его.